Вы видели с вами Петра Прошанка на русском ведь слава Украине, да, он на украинском, он еще знает английский, э -э он приехал, И тот, который Украину сломал, потом он хочет наоборот встать, он хочет снова Зеленского, грубо говоря, сломать, поэтому не допускаем этого. Видим, что он принес, он хаос принес, хочет справиться, или хочет стать президентом. Как думаете, враты вернутся? Это очень плохо, поэтому мы знали Петру Порошенко, видимо, враг народа, Он еще в тюрьме даже, говорят, не сидел, грубо говоря, откосил с помощью Верховной Рады, поэтому... Вы можете тоже быть, тоже только один защищать, ведь теперь он оплачивается, наверное, кто еще знает, наверное, еще нет, и он, наоборот, хочет отомстить Украине, за что там, я помню, он еще отправлял воинов украинских, молодых, просто так, призыв, грубо говоря, молодых именно в Крым, чтобы отбранять там Басл, забирал танки еще, чтобы они пехотой были, реально, никто об этом не знает, забыли, забыли, не смотрели, чем они там занимались, есть, правда, он снова вернулся, нужно его остановить, я не хочу, чтобы он был президентом, реально, Он идет хаос, снова будет война, ведь из-за него, скорее всего, это было, кто узнает? ну из-за забиленского потому что он э, забил как-то путин не нравился не понравился Путин не все не нравится но это порошенко он бизнесмен он именно этим способом охранил бюджет бюджет который выделялись который, который вы жертвуете в украине но в принципе реквизиты военные части, вот сейчас начались воськово-чистоянные ходьбы так в... там Одесса, Николаев, Херсон, эти захитные там еще у нас захитные Вов там помпят, Харьков нападают, до Киева еще идут Лавтава и все остальные и еще не трогают где Зеленский там был я тоже там был Будут, точнее. Вот именно из этого. Откуда Поэтому готовьтесь. Не давайте ему лады. А то я знаю, что реально. Что-то сделать. Поэтому лайк, подпискам. Я хочу поговорить еще про Путина. Вот сейчас не могу сейчас война идт, как я буду говорить. Правду. Ведь правду же не знаете. Все скрывать про Порошенко правду. Капец, поэтому подписка следим за Максом правильно он поможет Украине ну да сейчас конечно, все хорошо но потом если он войдет в Ладу и если мы про это забыли то хаос будет продолжаться это нам нужно Украину мы свободны не нужно кто допустить почему бы нет просто он вышел вы записали ролик, что он тут стал украинец, охраной Вечном Мне тоже нужна охрана, чувствую, из-за этого будет... Вот а если встретимся, то он скажет, так, я его помню. Я его тоже помню. Сначала, сначала я его помню. Возможно, я, я буду таким уж популярным. Так что можно мне не узнать? Но это уже сомнение. Как-то так вот. Почему-то то я начал снимать на камеру, потому что Россия начала нападать, Я часто снимаю без телефона. И стусь за это. Вот. Раньше вообще-то не снимал, ведь я боялся, наверное, скорее всего, Порошенко из-за него это мой